И вот, позади. пожалуйста, вам вот заведующая, да, наше заведующая, ну папа, наверное, да. он, он представитель. Он Алло, представитель детей. на каком основании Шишимару органопеки-то? Я вам ею, Гулянка. А как никто я есть? А свидетельство о рождении, это что такое? Она что, чертенел что-то совсем? Заводите, она просто такая же... Ну да какая разница? Кто там? Мы тоже Мы ни при чем здесь принялись. Я не имею пять минут подождать. Это не в садик ходит. Она работает до семьи. Кажется, работа не чела, блядь. Я ничего не знаю, кто сделал такое решение и без суда, без всего. Это нарушение закона. Подождите. На, поговори с ним. А Таким. вы удочерили, получается? Нет, не удочерили. Они все мои. Я а сделал сыну так? фамилию только недавно. Решение суда было полностью удовлетворено в мою пользу. Они ваши оба? Да, оба вы мои. Я вообще а, не да? Я думала, что вы одному только ребенку. Я бабушка. отец. Нет, да, я обоим отец. Почему? Ну, я-то не знала, потому что они подразумевают. Теперь они уже все холмогоровы. Я могу их забрать хоть сейчас. Тем более на нее открывается Следственный комитет, ее вызывает по 156 статье. 119 статья о угрозе жизни. Нет, не считай 116, что я хочу на органы попеки, это я буду через суд а решать. В Нет, в а у нас они ходят регулярно. На это я, я даже... Нет, нет, вот уже ну, как, как родитель. свидетельство рождения. Вы, вы уже детей. У нас два свидетельства рождения. Посмотрим, да? что на это скажет анатомия дня. Я им отправил все. Сканер сделает свое да, разбирание. И я и так пишу, куда можно, блин. -мо, мама. Ну с ними? Раз палить не может по хорошо этого делать. То же самое, отец тоже может расписаться, что он поберет детей. Мы же не берем их на совсем. Мы берем их на... А вы не разрешаете. Это ваш лично детский садик. Хорошо. До свидания. Хорошо. Это лично детский садик. Она тут не разрешает нам встречаться. По указанию органов опеки. Она сама теперь от тебя уже включилась. Ну она будет. я не завидующий, я подавляю я справа. Свидетельство всего. взяла? Да, да. я все, все подавляю. Так и передайте органопеке, что судиться будем по Ну момент. это вот, куда? Вот, прям, хоть я, опять так. иди в полицию, я, иди я, в полицию. Я, вот позвони ему, ну, позвони. Сейчас позвоню. Я же не Не сюда, пошли. Пойдем Пойдем пошли. Я пошли. пошли. Сюда мы. Ладно бы, если бы я был решен родительских прав или какой нибудь чем Шишина не давала, пойми ему так делать, по Мазору. Я сейчас только пришел из Советского ОВД, меня прошили по 156-й статье, я доказательства целый диск предоставил, что, меня что я она их не бьет. бьет. Еще никакой коррупции здесь нету, да здесь настоящая коррупции. Ну, Полспаска пол, пол, сажать надо по-любому.